Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рэй мы продолжаем играть Драконы всадники Ох, а третий день 25 Рун я собрал Так, ну что, давай беззубик посмотрим Что то нам принес? Прекрасно Три шлема, то что нужно То что нужно Так, цветочек от... Ага, забрал Так, ну что ж, давай наших Ребятулик отправим, наверное На сборы Так, эти-то мне что тут принесли? Давай смотреть. Так, изучить волну. Полетел. А у тебя что, Барсик? Да. Тяжело было бы предсказать, если бы он взял бы и дал мне 350 рун. Но, тем не менее, дает нам 12. 12 рун. И я, естественно, сразу же отправляю его на следующее приключение. Пускай летит. Ну, здесь, наверное, руны. Ой, руны. И янтарь. Так, ну давай драконы. Пускай летит. Все, здесь вроде бы как разобрался на обмен. Поставим. Событие есть какой-нибудь перевед? Нет никаких событий. Сегодня, значит, я буду набивать паки. Ну, я имею в виду на арене. На арене. Тут, тем более, у нас... Один всего лишь остается Да, будет коротенькая серия Набьем с тобой паки и все Так, без зубик. Надо тебя отправлять дальше искать Нечего тут, как говорится, прохлаждаться Шторморез, кревет, водорез Ну-ка Сколько мы там уже а, Нашли на него Слушай, остается немножко Еще 10 шлемов, ребята, и будем... Ой, подожди я... я не отправил, да, его? Нет, конечно Да что ты Начать Шлемы Путешествие Полетел так, ну я пока буду здесь. А ты чего у меня стоишь и грустишь? Давай, за древесиной лети. Этого за рыбой. Этого за рыбой. Этого за древесиной отправим. Так, пускай пока летят. на шип, Получает 31 уровень. Дальше ее тренируется Так, ну что, ты мне Скажешь А он мне скажет, что он не хочет Прокачиваться, поэтому Поэтому опять его отправляем на обучение Ну, вроде бы пока Здесь все Так, 36 миллионов Пускай идет за рыбой Так, здесь срубили Пускай дальше идет, тренируется Так, зеленая смерть Сломанный меч, тусклый янтарь Так, пускай идет дальше на поиски Огнепек Дрожжезуб Так, вы хотите сказать, что у меня По дереву завал, да? Ну, раз у меня по дереву завал, значит мы А, не хватает Тогда давай, родной Полетел А сколько ты берешь 630? 630. Древесины им нужно, чтобы отправить его на очередные, так скажем, поиски. Ну-ка. Так, опять статуэтка. Пускай идет там рыскейт. Ты тоже иди, рыскай. Поганок бледных всяких приносит мне. Целую кучу. Все здесь пока больше ничего нету. Так, а что я могу еще сделать? По-моему, все надо только вот этих до отправлять. Тын, тыринь, тын, тынь, тынь. Так, подожди, у меня же. Очкованные... Где они? Беги за рыбой. Повысить уровень драконов 15. Получил награду, да? Получается так. Окей. Что там за награда у нас? Ага, бабочки, 500 штук. Ну и все, пока здесь, да? Поехали. На схватке На ареновские бои Будем зарабатывать с тобой Паки Ну, пока возьмем Что-то, кстати, уже долго событий-то нету Так, все красные, ничего себе Ауч, не то сделал-то Надо же было бомбануть этим Понижением брони Добьет барсика моего Жучара паршивый Я сейчас тоже попробую их ушатать Опа Офигенно Но это не жилец уже Все, ему крышка Мы еще и хернемся, кстати И этого Тоже, как говорится, уничтожим Давай так По подненькому Очередной поединок И здесь у нас шапот смерти Начну с него Так, раз, два Ты посмотри, что вытворяет, а? Это, сейчас, наверное, прижучит Потому что броня пониженная Ага ну тогда... Да, крышкой. Смотри-ка, чувак. Не надо мне вот этого, пожалуйста. Добьет. Добьет и тоже усиление поставится. Вы офигели, что? Ли? Эй. Сморчки, блин. Правильно, промахивайся Так и будет с каждым. На тебе. Достал уже, а. Блин, сейчас кого-то уничтожит Если он покатился кубарем, значит кому-то крышка, ребят Ну, оглушил, точно Сейчас добьет, наверное Ну, а мы добиваем его Получается, третий, последний поединок Кревет, смотрю здесь угу. Ну тогда начну, пожалуй, с него. С кревета Раз-два. Потом сделаем понижение брони. Добьем. Так. Кривоклык, в принципе, его должен добить. Давай сюда. Займемся громорогом. И хернемся, наверное. Так, хилочка Ну что, добьешь? Красавчик Так, и пробивной Изи Так, ну что, ребята, выпал обычный пак и редкий пак Это хорошо Ну и плюс пак вождя все-таки Так, душитель, шторморез, кревет, древоруб, крылатый ужас Экзотический шепот смерти Громль. Защитник кревет Дагура. Кревет Дагура. Ну вот. В принципе, друзья, можно и закругляться. Все, я сделал, что надо. Единственное, конечно, оморачает меня то, что не хватает нам древесины отправить на добычу железа. Железо у нас 2200. А нам нужно пять Дофига. Ладно, ребята, как будут события, пожалуйста, пишите мне об этом в комментариях, чтобы я сразу переходил и начинал играть. А на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.